Здравствуйте, дорогие зрители, рады снова видеть вас на канале Альтер Сегодня мы находимся на объекте в городе Киев по улице Липская. В данной квартире хозяева доверили нам реализовать весь спектр климатических систем. Вентиляцию, кондиционирование, отопление, водоочистку, водоснабжение и канализацию. Мы все прекрасно понимаем, что качественный микроклимат реализуется с помощью оборудования, для которого необходимо место. Часто именно этот момент пугает как клиентов, так и дизайнеров. Но на самом деле сделать системы абсолютно незаметными в интерьере не проблема. Сегодня я проведу вас по нашим системам в Абсолютно готовом ремонте и покажу, как же нам удалось координировать эстетику и высокие технологии. По всплывающей подсказке в углу экрана вы можете посмотреть другое видео, на котором инженер Сергей подробно рассказывает о тех технологиях, которые мы применили на данном объекте. Потрясающий дизайн, который вы увидите в данном видео, осуществила дизайнер Елена Цубина. Момент, который всегда подчеркивает Альтер-Р, это необходимость кооперации с другими подрядчиками, в особенности с архитекторами и дизайнерами интерьера, если обе стороны дизайнерской инженерной компании хотят избежать изменений по проекту, дополнительных затрат и даже нервов. Начнем, пожалуй, с самой важной климатической системы в квартире, которая обеспечивает жильцов свежим воздухом, удаляет отработанные, а также неприятные запахи при точно вытяжной вентиляции. На данном объекте реализована централизованная общеобменная система вентиляции. Данный вид считается наиболее эффективным, однако имеет свои особенности, которые значительным образом влияют на интерьер. Например, сердце установки вентиляционная система в среднем имеет размеры 800 на 900 для нее необходимо либо отдельное техническое помещение Либо интеграция в мебель В данной квартире централизованная вентиляционная установка Размещена в небольшом техническом помещении За вот такой вот красивой дверью Таким образом, совершенно незаметно в интерьере Кроме того, централизованная система вентиляции Подразумевает монтаж системы воздуховодов под потолком Что означает необходимость его опуска Так как квартира находится в постройке типа царский дом Высота потолков позволяла спокойно нам проложить Всю необходимую сеть воздуховодов Воздухораспределение в комнатах осуществляется через линейные щелевые диффузоры производителя Trox. Они являются не только самым комфортным и эффективным решением, так как равномерно рассеивают воздушный поток, но и отлично сочетаются с геометрией помещения. Дизайнеры интегрируют щелевые диффузоры Trox в любые стили, от лофта до современной классики. В данной квартире геометрия линейных диффузоров четко сочеталась с геометрией освещения, что дало стильный и эффективный результат. В технических помещениях ванной комнаты, гардероб и прачечная также установлены диффузоры, через которые осуществляется забор отработанного воздуха. Теперь переходим к системе отопления. Источник тепла, в нашем случае электрический котел от производителя Вайланд, обычно устанавливают либо в котельной, либо в техническом помещении. В нашем случае мы были ограничены в пространстве, поэтому установили его в прачечной, где, кстати, также находится система водоочистки от американского бренда ЭКО Water, а также бойлер дражича, который обеспечивает горячее водоснабжение. Распределение тепла по комнатам происходит через внутрипольные конвекторы Campman. Это идеальное решение с точки зрения эстетики, так как они не занимают пространство, монтируются в пол, а производители предлагают большой выбор решеток, чтобы четко подобрать под дизайн интерьера. Кроме внутрипольных конвекторов, в квартире установлены стильные радиаторы производителя Zender черного цвета. Вместе с дизайнером интерьера нам удалось подобрать идеальный вариант под стилистику помещения. Далее стоит рассказать о кондиционировании. В данной квартире реализована канальная система кондиционирования на базе оборудования Daikin. Сам внутренний канальный блок кондиционера расположен в запотолочном пространстве в ванной комнате. К нему предусмотрен ревизионный люк для того, чтобы проводить обслуживание. Внутренний блок устанавливается в технических помещениях, чтобы дополнительно не опускать потолки в жилых комнатах. Как же функционирует сама система? Холодный воздух от внутреннего блока кондиционера по системе воздуховодов движется в жилые помещения, а там через вышеупомянутые диффузоры фирмы Trox распределяются по комнате. В чем же преимущество канальной системы кондиционирования? Первое и самое важное – отсутствие настенных блоков кондиционеров, а это значит никакого нарушения эстетики. Второй немаловажный фактор – это комфорт. В отличие от настенного блока, который подает холодный воздух в одном направлении и может зацепить человека, канальная система кондиционирования обеспечивает равномерную подачу холодного воздуха, никоим образом не нарушая комфорт жильцов. Специалисты Альтер Р также осуществили подбор концепции по сантехнике в данной квартире. С уверенностью можем сказать, что она здесь – это отдельный вид искусства. Эта квартира является отличным примером прекрасной работы как со стороны инженеров, так и со стороны дизайнера интерьера. Альтерер всегда открыта к сотрудничеству с архитекторами, дизайнерами интерьера и другими подрядчиками. На этом моменте мы с вами прощаемся. Не забудьте поставить лайк, нажать на колокольчик, а также подписаться на наш канал. До встречи в следующем видео!